Пора в дорогу, старина, подъем, пробед, Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, Как на заре стучатся волны в барабет, И чуть звенит бакштаг, как первая струна. Дожди разумоют отпечатки наших кет, Загородит дорогу горная стена. Но мы дойдем, и грянут волны в барабет, И зазвенит бакштаг, как первая струна. Послушай, барин, ты берешь ненужный груз, Слишком долго с ней прощался у дверей, Чужие не делает у друзей слепая грусть Или повернуть обратно хочется скорее А старик, ты безразличен ей давно Прости, старик, она прощалась не с тобой Прости, старик, ей абсолютно все равно Что шум приемника, что утренний прибой а если трудно разом все перечеркнуть Тогда разделим пополам твою печаль когда-то первый раз пускался в путь и все прощался и не мог сказать прощай. Ну что ж пойдем, уже кончается рассвет. Ведь ты же сам мечтал услышать старина, как на заре стучатся волны в парапет и чуть звенит, как ж так, как первая струна. Ну что ж пойдем, уже кончается рассвет. Ведь ты же сам мечтал услышать старина. На заре стучатся волны в парапет И чуть звенит так же как первая струна